Всем привет! Вот сегодня хочу показать сегодня мы разберем два вот таких лазерных модуля посмотрим, что у них внутри да, выглядит очень интересно очень маленькие, очень красивые такие парочка один красный, другой зеленый вот это два драйвера к ним, довольно-таки сделано компактно ну, с ними же было питание. Вот такое. Да. я сам дернул я их вот из такого проектора звездного неба. Может, может кто сталкивался. Видимо, похожие вещи. То есть, ну, про, про разбирание самого проектора, конечно, видео выписал. Не стоит снимать. Поэтому вот это. Ну, то есть. Можно сказать бессмысленно, так сказать, потому что здесь моторчик это самое, которое через ремень двигает дифракционную решетку, стоящую вот в этом колесе, и таким образом получается звездное небо. Ну естественно, сейчас я вам покажу вот то, что внутри там у него. Вот так вот. То есть я начал это бессмысленно делать. Разбира... отдельное отдельно видео разбирание проектора поэтому Oops. сама плата управления то есть он да он дмx он DMX, DMX, DMX, звездное небо вот такой вот светильник не скажу что интересно их ну просто решил купить И, чё ж, купил, конечно, его именно вот из-за этих модулей, потому что у меня, используется, не собственно, небольшой проект. Ну, скажем так, лазерный проектор, где стоит, вот один такой уже стоит, а тут парочка там попалась, то есть таких красивеньких и одинаковых, чтобы, то есть, чтобы не делать отдельную площадку, где выравнивать их по высоте, просто поставить все на одном уровне. И таким образом взял rgb Так, сейчас вам покажу, конечно, как они работают. Наверное, так... Нет, конечно, получится не получится показать, как два работают. Но один точно получится показать. будет питание запущу зеленый так сказать только он что-то запускается Но опять вещи что-то отошло Что-то не запускается. требует модуляцию, требует, чтоб его подрубили, либо что-то где-то отошло. А, он аналоговый. То есть я забыл проискать, он аналоговый. То есть, чтобы запустить его, можно так сказать, не обязательно, короче, касаться двух контактов. Достаточно коснуться одного. То есть это говорит о том, то, что с помощью него можно получить довольно-таки много оттенков. Конечно, мощность небольшой, всего лишь 30 миллионов по-моему. Но довольно-таки светит нормально. Чё ж, вот только красным как бы. Ну вот, короче, решил не, заморач... не, за... решил не заморачиваться с этой шлепой вот раз, а решил тупо пойти к простому подключить его к лазерному проектору, то есть к платье-драйверу лазерного проектора, и то есть дабы показать вам, как они вообще светят, то есть чтобы не паяться, по у просто в данный момент нету, это сложность решила сгореть, сейчас проектор вводит в режим, и я покажу, как они хотя бы светятся. Вот вот так зеленый работает в полную мощность, то есть самое от другого драйвера, так сказать. Кстати, драйвер по мощности примерно такой же, как и родной. Только родной аналоговый, а этот тотайловский. Да. Я решил, что так все-таки проще, потому что я все равно буду драйвер покупать отдельно, ну, то есть у меня там ну RGQ-система стоит, ну, то есть красный-зеленый это самое. Я буду покупать RGB еще драйвер. Вот так вот, говорит, красный, прям, на, прям настоящая звезда, так сказать. И, естественно, сейчас я покажу на тему. Выглядит реально очень красиво, конечно, лучше красный так не видно, но зеленый видно хорошо. Ну, теперь мы их разберем, это чудо, как говорится. Так, все выключу и посмотрим, как они устроены, потому что довольно красивые, так и... а вот у нас который мне так нравится. Чем мы конечно с красного. Так. булочки такие. То есть сделан он, кстати, тоже довольно-таки хорошо особенно внутрь. то есть можно поменять, можно поменять лазерный диод из этого латунной такой балдашки. Конечно, не знаю, смогу ли я вынуть саму эту фигню. Хотя, давайте по-моему, может быть, вынесем. Раскрутим все нахрен полностью. Один чекан медный. Снимать. Вот. Нет, здесь походу до нее хрен дали, походу на то запресованный. И пойдем простым методом. Попробуем открутить так. Ни хрена не откручивается. Зафиксировал зафиксировать что-то пошло. Да. Кстати, же прям много я Сделано все очень просто. Но интересно. Диодик стоит. Латун такой балдашки. И почему-то куча энергетика, прям, который протекала прям вот вплоть до диода. Ну короче, маленький качественный модуль а стоит пластиковая <смех> нифига я выходит некачественный Ниночка пластиковая стоит то есть вот так он вот сделан теперь попробуем разобрать другой снимаем И здесь тоже не под болточки нету Ничего Зеленый, конечно, устроен поинтересней а здесь такие болточки То есть, площадка снимается, на ней стоит диод, скорее всего скреплением креплением C-mount креплением болтом Не знаю, кому понадобятся такие модули лазерных проектов. Раньше очень искал. А, там шестигранники, то стиграем, блять. Это отвертка и кручу начек. Тем не менее, давай отключился. система. Вот так выглядит внутри. Линзочка стоит стеклянная на зеленом. Так, а вот так. Че, что он расфокусировался А вот так сделан сам модуль. Так, рассеивающая линза. И вот в этой болдашке на тон стоит кристал. Минуем. КТП китаминов, асфат, калия. Там вот стоит лазерный диод с C-Mount. Датчиков, конечно, к нему никаких нет, но именно да. контроль температуры и все такое. Однако же он стоит вот на такой диэлектрической подложке. То есть сам модуль он защищен от внешнего, допустим, воздействия, ну, электрического воздействия. То есть, потому что у C-Mount Plus находится на корпусе, Потом здесь сделать через прокладочку. Еще поглядеть. Там стоит еще одна. Ну, типа подковы. Я так и называю. И станет краска ТП. Давайте открутим все это дело и посмотрим, как оно выглядит там. Да, кстати, он, есть булочка для настройки. Это, это все дело. Так, для начала мы сейчас все пометим, это дело. Конечно, по-другому здесь вред ли. потом закручишь. Вот. Вот мы и сняли. Опять куча кучу клея в лазерах, точнее силикона, да, это имя силикон-прокладка, герметик прокладка, самое что-то именно есть, ничем не отличается от магазинов, который продаются тех же там Жигулях или еще каких-нибудь других магазинах. Вот стоит сам лазерный диод с креплением. Mount инфракрасный лазерный диод 808 нанометров сам кристалл конечно очень миллипидерный скорее всего он ну, может быть милливатт 500 всего лишь для начная качки кристалла зеленого лазера поэтому вот так он сделанный а здесь конечно шестигранник стоит То есть маленький, но интересный. Ну что ж, всем пока.